Всем привет! Сегодня мы поговорим о кольцевом буфере. И что это такое? вот Кольцевой буфер очень удобная штука. И в первую очередь их разновидности много. Все зависит от задач и где он будет применяться. Ну, что это такое? Как бы уже мы услышали слово кольцевое, да, кольцо. это как бы э, закольцованный буфер. То есть э, э, означает какого-то фиксированного, фиксированного размера. Ну, кольцевые буферы на самом деле могут и, иметь и нефиксированный размер, то есть могут иметь э, функционал, который позволяет динамически добавлять элементы, но в большинстве своем случае он применяется именно, когда э, размер его фиксированный. Давайте вот э, при, э, посмотрим, просто вот так вот схематически я изобразил, как бы, чтобы не показывать картинки, вот здесь в комментариях. К примеру, вот у нас фиксированный размер буфера э, э, из четырех элементов. Ну, давайте сразу скажем... Э, Пример. Один из примеров использования, да, это буферизация, к примеру, потока как, какого-то потока данных. Ну, где думаю, вы все замечали, к примеру, когда играет видео, ну, возьмем YouTube, да, и там такая еще, там где есть полоса проигрывания, где текущая позиция, и еще такое что-то сереньким типа сколько за буф, забуферизировано. И оно обычно буферизируется определенный э, участок. То есть, к примеру, плюс одну минуту может буферизировать или плюс там 30 секунд. Вот. И если оно, данные эти подгрузились, дальше буферизация не идет. То есть, вот в данном случае как раз можно использовать этот кольцевой буфер. То есть, он определенного размера. Данные туда записались. И пока не произойдет вычетка, данные записываться не будут. То есть у нас э, вычетка и э, запись происходит э, по разным э, индексам. Давайте рассмотрим на примере. Вот у нас в качестве примера, пусть фиксированный размер в 4 э, ну, каких-то элемента, пусть 4 байта. Да? И для этого мы храним индексы для записи и для чтения. Ну, при старте они совпадают. Итак, к примеру, мы записываем, ну, число 1, да, вот у нас в индекс, в этот нулевой, да, в самый первый записалось это значение, и индекс для чтения увеличился. Дальше мы заносим двоечку, дальше троечку, дальше четверочку. И давайте, к примеру, попробуем пятерочку занести. пятерочку, но в данном случае ничего не произойдет. То есть в одной из реализаций, да, вот, потому что буфер уже заполнен. И вот эти данные 1, 2, 3, они еще никем не читались. Поэтому вот эта пятерочка просто пропадает. Вот, то есть в одних реализациях кольцевых буферов а, перезаписываются самые старые данные. То есть, к примеру, в, в такой реализации пятерка ушла бы вот сюда, в единичку, потом если бы мы писали шестерочку сюда и так далее. То есть бегала бы по кольцу, по кругу. Вот. Но в моей реализации, в моем примере, а, данные просто не записываются. То есть мы, а, у меня есть функции, которые позволяют узнать, заполнен ли буфер или нет. Вот. И перед тем, как вносить данные, можно проверить. Ты, ты полон, если ты полон, то данные не записывай. Ждать, пока буфер как бы частично или полностью не освободится. Вот. И вот в данном случае мы заполнили и у нас четыре элемента есть. <coughs> Далее. Когда мы производим чтение, то для чтения у нас существует свой индекс. И, к примеру, мы читаем. В данном случае мы получаем, то есть у нас при старте индекс для чтения был равен нулю, да? И вот мы извлекаем самый первый элемент. Вот извлекли, и схематически там как будто бы уже все, нету данных. Индекс сместился. Дальше читаем двоечку, вот извлекли двоечку, дальше троечку, дальше чет... четверочку. Ну и давайте попробуем, да, вот так вот я вставлю, еще раз get сделать. Get ничего не извлечет. Ну, как минимум она что-то все равно вернет, вот, э, так как, э, так как, так как тоже способы обработок ошиб, ошибок разные есть. Если это C++, то можно генерить исключение. А можно не генерить исключение, можно просто возвращать какое-то значение левое. Но для этого должны быть функции, то есть мы должны вот на этом этапе после вот этого чтения где тут где тут это двоечку получили это троечку получили давайте get получим четверочку а, вот и out плюс плюс Ну на самом деле этот в данном случае здесь у нас был индекс 3 и вот здесь он не будет четверочки он как бы как бы как бы ничего не будет то если после вы после вот этой операции блин где на После операции чтения, когда мы прочитаем последний элемент, нам нужно каким-то образом высадить какие-то флажки и сказать, что буфер пуст. Вот в данном случае он пуст. Соответственно, если он пустой... Так, давайте это я уберу. Так. Вот. Если он пустой, то, значит, можно производить опять-таки запись. Ну, к примеру, давайте попробуем дальше а, воспользоваться операцией PUT, да, вне, внести данные. Вносим пятерочку. Так как у нас буфер пустой и последний индекс записи был равен чему? А был равен, вот он закончился на конце буфера. Да? То при э, этой операции э, э, индекс обнулится. И будет опять запись самый первый элемент, потом второй элемент и так далее. То есть для записи у нас один индекс, для чтения у нас второй индекс. Так, такой еще способ позволяет не синхронизировать данные, то есть если это многопоточное приложение, то есть один поток пишет, второй читает. Так как у нас абсолютно разные ячейки постоянно задействованы. То есть читается с одной ячейки, записывается в другую. И э, эти ячейки как бы не пересекаются. Вот. Так вот э, по поводу возврата ошибок, я, как я сказал, можно, если это си плюс плюс, генерить исключения, а можно и не генерить, то есть а можно просто какие-то функции, которые будут говорить пусто или не пусто. К примеру, если мы хотим записать, мы можем узнать э, буфер ты если ты полон, значит мы не пишем. Или при попытке чтения. Если буфер пустой, то читать-то и нечего, мы понимаем, что вернутся какие-то данные ну, некорректные. Ну и давайте на примере. То есть это одна из реализаций. Реализаций много. Кроме того, есть еще реализации, в которых размер буфера должен быть кратным двойке. У меня не кратный двойка. Вот. Но есть он кратные двойки, там еще специальная маска есть, типа буфер size 1. Эта маска нужна нам для простого обнуления вот этих индексов. Вот. Более того, есть реализации, к примеру, буферов, размер которого четко равен там, 256. Да? И в качестве вот этих индексов у нас используется просто чар, char, unsigned char. Вот. соответственно, когда он сайный чар, там 255 плюс 1, то есть это будет переполнение, он автоматически, грубо говоря, сбросится на 0, да. То есть в таком случае там контролировать выход за пределы не нужно вот то есть реализации много советую вам после просмотра либо вот сейчас нажать на паузу и почитать вкратце что такое что это такое за, какие буферы есть кольцевые то есть какие есть реализации вот Применение очень широкое, и там, и в программировании микроконтроллеров, и в программировании каких-то там систем, где приходят данные вообще независимо, то есть данные заполняются и читаются независимо друг от друга, там приходят какие-то команды, грубо говоря, становятся в очередь, и то есть это, можно сказать, одна из реализаций очередей, вот, в которой память фиксированного размера. Так вот, давайте посмотрим как я сделал э, этот буфер, то есть в качестве примера. У меня вот есть индекс для чтения, индекс для записи. Дальше есть флажок пустой буфер и флажок полный ли он. Вот, и вот есть непосредственно сам массив. Буфер сайз это у меня макрос, это define, в который определен как 5, да? то есть -э, значение равно 5. И я здесь Функция инициализация, в которой сбрасываю индексы в ноль, дальше э, говорю, что буфер пуст, и говорю, что буфер не полон. Вот и все. И, к примеру, операция записи. То есть я передаю непосредственно сам буфер и значение, которое нужно записать. И вот я сразу проверяю, если он полон, то я возвращаю минус 1. Операция put возвращает некое значение. В данном случае, вот в моем конкретном примере, в моей реализации, это у нас единичкой. Если отличная от нуля и положительное, значит операция записи помещения значения произошла успешно. Если же меньше нуля, то операция записи не выполнилась. Это означает, что буфер полон. Так вот, далее. Далее я просто проверяю индекс. Если в write-индекс а, больше или равен а, размеру буфера, то этот индекс я обнуляю. Вот. То есть, чтобы переместиться в самое начало массива. И вот здесь у меня есть такая проверочка. Если буфер пустой, то я говорю уже, что ты уже не пустой. А, вот. А, то есть, сбрасываю флажок. И записываю по write-индексу значение. И этот write-индекс увеличивается на 1. Дальше я смотрю, если write-индекс равен read-индекс, то есть если один индекс догнал другой индекс, это означает, что буфер полон. Вот. И я сразу возвожу флажочек и возвращаю 1, так как операция все-таки произошла, запись. В случае, если массив, то есть буфер не пуст, то я просто записываю туда данные, вот, и делаю такую же проверку. Вот, точно такую же, такой же копипаст. Чтение, чтение из буфера. Что я делаю? Если буфер пуст, я возвращаю минус 1. Хотя, минус 1 может быть э, тоже данными. Но, как бы здесь нету исключений каких-то. Э, вот, поэтому вот такой способ перед операцией чтения и перед операцией записи, желательно воспользоваться функциями из empty или из full, то есть полный ты или пустой. Итак, чтение. Если пустой, минус 1, ничего не читаем. Если же не пустой, то вот я сразу же фл... сбрасываю флаг из full, то есть в любом случае э, происходит уже чтение. И если он был полон, этот буфер, знаешь, он уже полон не будет. Вот, ну здесь точно так же. Если э, индекс чтения больше или равен размеру нашего массива, то он сбрасывается в ноль. То есть мы переходим в начало. И здесь все то же самое, да. Читаю значение, дальше read-index увеличивается на 1, и вот здесь я сравню, если read-index догнал в write-index, значит буфер стал пуст, вот. то есть один индекс догнал другой, значит буфер стал пустым, и в качестве примера вот есть вот такое, вот такое использование, давайте запустим и продебажимся, и посмотрим воочию, как он работает. Так, запускаем в режиме отладки и давайте, вот у нас есть буфер, вот массив, там понятно, что мусор находится, я его не обнуляю, потому что желательно, чтобы такие буферы максимально быстро работали, поэтому время тратить на обнуление я не стал. Итак, в данном случае буфер пуст, мы видим флажок из mt единичку. дальше заносим данные, один, вот. Что у нас? Он уже не пуст, но и не полон. И индекс записи увеличился на 1. Теперь давайте прочитаем. Вот get. И в эту переменную вернется нам значение да, в буфер. Делаем чтение. То есть смотрим за read индексом и за вот этими флажками. Что я сделал? Я F11 нажал. Так, ладно. Вот. Так. А, прочитал r это read да я прочитал единичку я поместил и в данном случае read index догнал write index и это означает что буфер пуст потому что это значение уже прочиталось то есть операция чтения на самом деле грубо говоря это извлечение то есть записать и прочитать мы можем один раз ну для конкретного значения то есть вот единичку мы записали сделали read если мы сейчас повторно сделаем read нам вернется минус один, так как в данном случае буфер уже пуст. Записываем двоечку. Двоечка, видите, уходит вот сюда, уже в следующий, э, по следующему индексу. Теперь read индекс в write индекс отличаются. Буфер не пуст и не полон. Читаем. Что оно сюда переходит? Вроде точки останова здесь нет. Так, так, так, давайте я перезапущу. Какая-то ошибка. Сейчас я чищу еще. Где тут, где тут? Build, build, build, clean all. Rebuild. Вот, то есть в данном случае в этом примерчике запись, чтение, запись, чтение, запись, чтение. А потом вот мы сейчас перейдем вот сюда, к функции clear. Вот, функция clear просто сбрасывает индексы, вот, сбрасывает индексы, в данном случае и флажки, то есть устанавливает в empty, ну вот смотрите, индекс read, индекс и write индекс, давайте выполним, все сбросилось, вот, и попробуем прочитать, в данном случае буфер пуст, мы пробуем читать, и у нас возврат минус 1, минус 1, минус 1. А флажок из Empty указывает, что буфер пуст. Теперь давайте записываем 1, 2, 3. Но в данном случае мы изменений здесь не увидим, потому что там старое значение совпадает. Давайте 1, 2, 3. Как мы видим, readIndex 0, writeIndex 3. То есть 0, 1, 2 индексы уже заполнены. Теперь пробуем считать. R, 1, прочитали, 2, 3. Следующее чтение приводит как бы к ошибке. Да? Данных там нет. Теперь давайте внесем значение 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь смотрим, 4 записалось, теперь пятерочка сюда. Теперь шестерочка у нас идет вот сюда, потому что она, мы достигли конца буфера. Вот, шестерочка, семерочка, восьмерочка, девятка никуда не записалась. Почему? Потому что мы внесли 4, 5, 6, 7, 8, девятке деваться некуда. Соответственно, операция записи вернула минус 1. Вот и все. И операция записи будет возвращать минус 1 до тех пор, пока мы хотя бы один элемент не прочитаем. То есть до тех пор, пока вот эти индексы будут разными. То есть в данном случае они равны, значит один индекс догнал другой. То есть записывать больше некуда. И давайте прочитаем. Как мы записывали? Мы записывали 4, 5, 6, 7, 8, значит, мы сейчас должны такие же значения получить, в том, в том же порядке. Да? 4, 5, э, блин, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 там не было, минус 1. Вот и все. То есть, в целом, как бы ничего сложного, вроде как бы и нет в этих буферах, но их реализации много. Вот. Но в принципе все надеюсь вам было интересно надеюсь вы что-то новое узнали а вот подписывайтесь делитесь напоминаю для всех новоприбывших в описании каждому видео есть ссылка на блог то есть на список всех видеороликов по темам которую вы эту ссылку можете открыть и увидеть абсолютно все видео, которое есть на канале. То есть это сделано для удобства навигации. Ну, за сим прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.